Есть целый раздел в кулинарии, относящийся к кухне цыган ⁇ это кухня кочевников ⁇ когда блюдо готовится на костре с дымком, что делать в квартирных условиях, как приготовить цыганский острый суп. Вы только представьте, каким этот суп может быть вкусным, если приготовить его на костре, в степе, под цыганские песни и треск костра, но не стоит расстраиваться. Мы приготовим не менее вкусный суп дома, на обычной кухонной плите, будет также вкусно. Досмотри Шимвида и я предложу записать список ингредиентов. Для приготовления супа возьмите говядину, свинину, картофель, лук, красный острый перец, красный болгарский перец, соль, сахар, воду, растительное масло, бекон копченый, специи, репчатый лук томаты или томатную пасту, вино красное сухое, фасоль в томате. Оба вида перца нарежьте кубиком, репчатый лук очистите и нарежьте кубиком, бекон нарежьте соломкой. На растительном масле обжарьте бекон, лук. Два вида мяса нарежьте кубиками, мелко. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк к луку добавьте мясо и обжарьте все вместе в собственном соку. Когда мясо обжарится, добавьте в кастрюлю стакан вина, тушите все на медленном огне, пока жидкость не уварится вдвое. Добавьте томаты, нарезанные кубиком, или томатную пасту, тут можно по сезону. Очистите картофель, нарежьте кубиком и добавьте в кастрюлю. Залейте водой и варите 15 минут. В конце варки картофель должен стать мягким, жидкость немного уварится. Добавьте в суп консервированную фасоль вместе с соусом. Фасоль можно приготовить в домашних условиях отдельно. Если будете готовить фасоль, то уместнее будет взять несколько видов, красную и белую. Добавьте в кастрюлю немного воды, дайте закипеть. Посолите суп. Поперчите, варите 2-3 минуты и выключайте. Измельчите зелень, разложите по тарелкам, влейте суп и подайте к столу. Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Болгарский перец, 2 штуки, говядина, 250 грамм. свинина, 250 грамм. картофель, 4 штуки, соль, Черный молотый перец, по вкусу. Красный острый перец, по вкусу. Вино красное сухое, 1 стакан. Бекон копченый, 200 грамм. Помидоры или томатная паста, 2 столовые ложки. Фасоль консервированная в соусе, 250 грамм. Количество порций, 6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. До новых встреч!